Привет друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман и как вы знаете мы находимся на Ямайке и сейчас я буду рассказывать вам о том как проходит здесь на Ямайке карантин в котором мы вынуждены находиться. Погнали! мы заполняем карантинные крюлист и же вообще, они же у них вся власть в руках да. Это вот так стоит полицейский катер который пришел и сказал чтобы типа убирались из харбора на типа не майка не принимает нашу лодку Мы их снимаем. Вдоль берега подрифуем. Сейчас пытаемся решить эти вопросы с помощью посольства. Почему радио? полиции. Yeah, no, no, no. Короче, этот приехал в Хосгард, спросили, сколько нас человек, национальность, откуда вы, что вы, э, и уехали. Я спрашиваю, а нам можно войти? Нет, нет, нет, типа, не, не можно дичь какая-то аппарация а связаться можно а по mm -hmm. радио да можно было бы связаться но они видно не понимают английский я не понимаю почему на имейке вроде английский английский не ну он же подошел и, да, и по английский поговорил да не я шучу по этому поводу вообще какая-то да, мульт странно Э... Нам сказали, что мы можем зайти в бухту <с good> спустя 3 часа. Да, да, да, Вот нам сейчас они сказали, что мы можем зайти внутрь Карбора. Пока там непонятно вообще, что происходит. Он там запрашивает зачем-то наши паспортные данные, но уже что-то происходит во всяком случае. Сейчас все-таки будем обсуждать, как вот кому лететь, куда. То есть хотя бы уже есть шажки, вот на пол шажга, на пол шашка, мы все-таки зашли уже вперед. Может уже, я надеюсь, не будет этих камбэков. То есть сработали посольства стран наших, нашей команды. Ну, у нас немножко проще, потому что нам никуда вылетать не надо, и нам не нужно организовывать э, все эти процессы, мы на лодке. Но, тем не менее, нас, конечно, могли отсюда вышвырнуть, а благодаря тому, что ребята из посольства сработали просто вот, реально, просто профессионально. И нам потом даже сказали, что типа с глубоким уважением к посольству ваших стран э, мы вам разрешаем остаться на карантине. И вот в бухте нету никого... Кто стоит на карантине всех выперли и мы единственная лодка которая разрешили остаться на якоре именно вот на карантинной зоне хотя и поставили на карантин но э, парень из э, карантинный офицер сказал что он считает наш карантин с момента нашего выхода и нахождения на ну, в процессе селлинга поэтому вместо 14 дней карантина у нас будет значительно меньше, у нас будет э, уже, если брать ну, завтрашний день, потому что сегодня уже он подошел к концу, то у нас будет всего 11 дней. 11 дней, 14 дней, когда ты стоишь на лодке закрытой, это большая разница. Что очень удивило. Вообще, ну как-то не было э, особых надежд на действия каких-либо властей, то есть, в общем, всегда привыкли полагаться на свои силы, как самостоятельно разруливать. Но когда сегодня нам с утра просто сказали убирайтесь, ну, причем достаточно в такой, э, как бы это помягче сказать, грубой и циничной форме. Right now. Right now, да, immediately. И, значит, применяю, то есть, ну, практически это самое. Практически нам сказали так, или вы немедленно не уберетесь отсюда, Значит, или мы применим силу и, значит, вас выгоним силу. Для понимания, мы до этого прошли несколько дней в переходе, и была, ну, такая достаточно жесткая погода, и все понимают здесь, что погода достаточно жесткая, потому что когда мы вчера пришли, и пришел карантинный офицер сюда с вопросом, как у вас дела, как у вас самочувствие, а... капитан сразу сказал, так, э, ребят, мы едем на, значит, э, поломавшемся автопилоте, и у нас, естественно, команда в идеальном... Значит, в идеальном здоровье, потому что они все рулили постоянно круглые сутки и ехали на руках. Вот. И так вот, несмотря на то, что все это понимали, нас просто сегодня нагло выперли э -э, на улицу, э -э, ну, таких как бомжей, э -э, совершенно отмороженным способом, совершенно непонятным, который противоречит нормам международного права, нормам морского права, локальным нормам права, по которым страна закрывается только завтра, а мы пришли вчера и они э, в соответствии со своими локальными нормами не имели права нас э, выдворять. Значит, это все произошло, и мы, в общем-то, ну, больше из соображения, что мы привыкли как-то пробовать, наверное, все возможные меры, обратились в посольство, в посольство американских Соединенных Штатов, в посольство Российской Федерации, и то, как они отработали, это просто фантастика. То есть для понимания, когда э, позвонили в американское посольство, то те сразу сказали, да, мы понимаем, что у вас проблема, что это серьезная проблема. Мы сейчас будем заниматься организацией того, чтобы э, вы могли проехать спокойно в аэропорт, значит, в Ямайке и улететь. Он на это говорит. А у нас еще, вот кроме меня, гражданина Соединенных Штатов, у нас еще есть э, команда интернациональная, значит, у нас еще есть трое ребят, значит, из России. Э, те на это сразу же говорят, несмотря на то, что там... Им это вообще, это не их задача, это не их бизнес, это им вообще наплевать. Они на это говорят: мы позаботимся о том, чтобы все могли уехать в аэропорт. И вот такое отношение было на протяжении всего сегодняшнего дня, когда мы болтались в открытом море на волнах, значит, в это время масса людей от, то есть все, все, все часовые пояса, которые существуют в мире, все 12, они были задействованы в том, чтобы решить нашу проблему. И действительно, они ее смогли решить, и совершенно поменялся тон властей местных, то есть те полицейские, которые сегодня с утра сделали беспредел, просто потерялись. Я думаю, что мы их больше не увидим. Я думаю, что... Крайне хочется в это верить. В это, это очень это... хочется верить, да, Я но не не не есть, есть большая надежда, что мы их больше не нет, увидим, нет. а если увидим, то они будут вести себя совершенно по-другому, не так, как это было сегодня. И очень хорошее отношение у Костгард. Отличные отношения, тут австрийская пара отдыхает. Они не на карантине, они, видимо, давно пришли. Сразу же к нам подъехали, вы, естественно, их предупредили, что мы стоим на карантине они подъехали, спросили как у нас дела, что они видели, что нас выпирают очень сожалеют об этом переживали, что мы идем в волны и рады, что как бы это все вот завершилось и сразу же спросили, как у вас дела там с водой, с продуктами, надо ли вам что-то привезти там, и так далее, то же самое Костгард, Костгард два раза то есть и по радио, и по WhatsApp, значит два раза уже спросили, все ли у вас нормально надо ли вам что-то привезти ну да, прям крутое отношение вот как сказать, и она в силу, в силу профессиональной деятельности такой немножко пессимист по отношению к властям, но я прямо очень приятно удивлен и ну так тронут, по человечески тронут. Было еще одно сегодня мероприятие, от которого я там вообще, я, я просто ну, сказать, что я удивился, это вообще ничего не сказать. То есть в моем в моей картине мира это находится по ту сторону серпсиса. Это в этот момент, я не знаю, кочеву стал равен двум, а может быть даже трем. А в военное время. В военное четырем, время, да, да четыре. А, что сегодня произошло? Значит, консул России, когда понял, что у нас есть проблемы с высадкой на сушу, что из-за действия вот этих полицаев а, долгое время мы не можем выйти, он поехал в аэропорт договариваться о том, чтобы задержали рейс, чтобы мы успели на этот рейс. Только представьте, рейс не имеет никакого отношения ни к российской авиалиниям, там, никому. Это локальный рейс между а, Ямайкой и, по-моему, Кубой. А, и он просто бросил все свои дела. Сегодня суббота. То есть, это выходной. Он вообще не обязан этим заниматься. Он бросил все свои дела, он поехал в аэропорт, он предпринял все возможные меры для того, чтобы задержать этот рейс. И вот такое отношение было сегодня ну просто во все. Ну вот, круто! Ночью зашел военный корабль. Вон они стоят, светятся. Такие, зашли, посмотрели, на носовой подрульке развернулись и причалили к этому туристическому пирсику. Сейчас у них будет какая-то церемония, наверное, поднятия флага. Это у них гимн такой? Веселенький. Почему ничего не происходит? И а? yeah, yeah, uh, майку заходят лодки, в принципе, непонятно, они могут переходить из другого харбора, uh, а могут просто приходить в страну, и вот вы смотрите, uh, вот лодки стоят, их остановил Костгард, и рассказывает, могут ли они зайти или не могут. Выгоняют, не разрешают зайти. Ну вот стоит вопрос, и вот куда этим людям идти сейчас? У них там спор, еще полицейские приехали. У них такое впечатление, как будто у них какая-то заруба здесь идет между полицейскими и Костгардом. Костгард включил тоже. Они только что пришли сюда с Кубы. Они не знают, что здесь оптимистично всех выперли э, с э, этого места. Еще вчера всех достаточно жестко. Но ребята сюда зашли. Прямо ужасно это смотреть, когда мы знаем, чем это все закончится. Они сказали все свои данные э, Local authorities. И, собственно, я думаю, сейчас им режет ну здесь заход. Соседи на катамаране пришли стоят. Вот если посмотреть на мачту и на бум, то там вот малолетний киндер лазит. Вот видите? Никто за ним не смотрит, никуда он не боится вывалиться оттуда. За сегодняшний день у нас произошло, как обычно, ничего. Так вот, что у нас здесь? Человек сворачивает пустые банки пива. Ты, главное, Вова, ПВА не выпей или это? Тоа. Джангл формула, между прочим. Да, джунгли. Вы так сидите, как будто у нас еда единственное мероприятие за сегодняшний день. Что это? Ух ты. Это невероятное что-то. Что это? Это чикен карри. индийской кухни. О, класс! Надо вчера, было наклеить был себе вот эти вот... Точечки? Точечки. Стикеры! <свят> <свят> <свят> а это, кстати, классная игра. Играли в нее? Стикеры? Да, когда наклеиваешь <свят> День карантина. Мы все-таки решили наконец-то постирать шмот. Сегодня мы занимались тем, что э, чинили слив стиральной машинки. Таким мы его сделали. И сейчас у нас чистота и порядок. Потому что вонять уже надоело. А вот тут стоят лодочки, которые не на карантине. Вот эта лодка пришла, но ну, непонятно, потому что к ней никто не приезжает. Они стоят, я так понимаю, что у них все нормально, все договорено. Это не ясно. А теперь давайте я вам покажу, мы выживаем как можем. Чем люди занимаются на карантине в самом начале этого карантина? Хоба! Хаба! Давайте. Закантим. Ростик, я хочу тебе сказать несколько слов. Ты помнишь вот эту вот прекрасную жижу с названием Андерберг? Так вот, внимание, когда у нас начался карантин, мы начали пить ром. Когда у нас закончился ром, мы перешли на диджестив. <связать> Спасибо тебе, друг, <связать> за этот вкусный вечер. Омномном. <связать> Омномномном. <связать> <связать> <связать> вот эти продукты привезли. <связать> <связать> вот так выглядит человек, который пытается уехать, имея ложные надежды. Ходит. Прошу обратить внимание, что он даже зажигалку из рук не выпускает, потому что так много курит. И вот это вот положить опять не успеваешь Никак. Просто ему сказали, что возможно он сегодня уедет. И вот опять вот эта вот паника. Он ждет и пробовал, заказал такси, нашел билеты. Но мы-то знаем. Не дай бог знает, что есть такой нерв. Только что нам позвонили и сказали, что такие наш товарищ, который летит в Соединенные Штаты Америки, может покинуть лодку. Мы его сейчас должны будем транспортировать на берег. И он просит ту airport. Вы приезжайте. Сергей, давай. Все, давай. Классно. Я думаю, на связи, конечно. Больше, да. Так, кстати, все, все, все, класс. Я готов. Selling, sure Паспорт взял? Деньги взял? Паспорт взял, деньги возьму, наверное. А договоренность есть <laughs> а про то, чтобы идет. это самое, по дороге? Я сейчас не буду говорить ничего, по дороге скажу, что у меня нет кэша и давай останавливайся. Ну и правильно, знаю, да? Да. вы тем более поедете через Монтега-Б, это нормальный город, там карточки принимают. Не, не сейчас рабочий день поэтому нормально и это хорошо потому что у нас каше мало ну, что да я он думал, сказал я да, думаю что все берем и едем Давай, Дим. давайте и э, тебе нельзя на берег ты знаешь не забудьте франкенгар больше выбросить Ну вот, человека получилось вырваться из этого плена. Эмо, я Это так круто. Полиция сопровождает меня в аэропорт, это здорово. Это как королевская Да. Ну вот, друзья, мы уже спокойно находимся а, в бухте Порт-Антонио или вот рядышком с нами Эрол Флинн Марина. У нас уже есть разрешение на то, что мы можем находиться в территориальных водах Ямайки пока на карантине, без возможности а, выхода на берег. А, но <связать> давайте, наверное, подведем какие-то итоги и я вам расскажу свои мысли о том, что происходит в случае, когда человек оказывается в ситуации, когда в этой ситуации государство должно взять какую-то заботу о своих гражданах. Давайте возьмем пример того, как это все происходило у нас. я думал, что ему будет проще всего, потому что его посольство, находящееся здесь на Ямайке, посольство Соединенных Штатов, отреагировала на звонок моментально, они впряглись, они начали звонить по всем инстанциям и договариваться о том, чтобы наши лодки дали возможность захода. Более того, скажу, что не просто возможность захода, а возможность вылета, выезда, потому что в тот день еще были рейсы. И э, ребята из посольства соединенных штатов занимались тем чтобы э, граждане рф могли также беспрепятственно выехать э, с ямайки но ну, а то чтобы нам гражданам украины дали возможность находиться здесь на лодке э, лучше всего в данном случае сработала Консульство РФ. Я хочу от себя поблагодарить Алексея Алексеевича за заботу, которую он проявил о всех нас. И э, ребята, которые должны были улетать из-за проволочек местных властей, э, случилось так, что уже были отменены рейсы, и тот рейс, на котором они могли бы улететь, он уже улетел. Поэтому были сделаны нечеловеческие усилия, которые позволили нам всем вместе находиться на... в территориальных водах Ямайки. То есть посольство Соединенных Штатов заботилось о гражданах Америки, о гражданах Российской Федерации, о гражданах Украины. Консульство РФ также пыталось сделать все возможное для того, чтобы Дима улетел и более того, э Консул поехал в аэропорт, чтобы попросить задержать на какое-то время рейс. Для меня это вообще что-то экстраординарное. И также он занимается на данный момент тем, что э, решает наши проблемы нахождения здесь с точки зрения морского права, с точки зрения яхтинга, и я общаюсь с ним непосредственно. И э, что касается нашего украинского МИДа, я, честно говоря, вообще не понял, как это возможно. То есть, Ямайкой занимается отдел, который находится в Соединенных Штатах Америки. Когда нас отсюда попросили уйти, первым делом, что я сделал, я нашел телефоны э, в Соединенных Штатах, я перезвонил, естественно, по телефону emergency, никто мне не ответил, э, я написал, Письмо э -э, на email, в том, ну, тот, который был указан на сайте, э -э, сказал, что нас выгоняют с Ямайки, возможности зайти в другой порт у нас никакой нет, и нам нужна срочная помощь. И как вы думаете, что произошло? До сих пор нету ни ответа, никакой информации просто умыли руки и забили и у меня вопрос будучи гражданам гражданином э, украины э, что делает украинский мид Ра какая забота о своих гражданах в данном случае была проявлена пускай этот будет вопрос воздух э, кому надо сделает выводы и э, Хочу сказать, наверное, от себя, что, возможно, нам в данном случае повезло, и нашими вопросами занялись люди просто исходя из своих человеческих э, качеств. А... Не из-за необходимости нам помочь, потому что помощь гражданам другой страны, как вы понимаете, обычно в работу министерств, министерства иностранных дел не входит. Но, тем не менее, свои министерства должны что-то делать для своих граждан, и то, что они делают, к сожалению, ну вот наша ситуация, вы знаете, то есть не будем о грустном, я думаю, что я сделал для себя тоже определенные выводы и на этой не самой позитивной ноте я думаю мы закончим данный выпуск а в следующем выпуске я вам буду уже рассказывать о том как мы проходим карантин поэтому друзья до новой встречи ставьте лайк подписка и будьте здоровы а мы в свою очередь здесь находимся также в условной безопасности до встречи через несколько до встречи через несколько дней Пока.